А вот если мы рассматриваем Рассмотреть ребенка да, Кто такой ребенок Это новая связь любви со всем миром Это новая связь любви со всей Вселенной И сила человека Это любовь И она мчит его Из века в век и сила любовь рождает человека. И рождается в нем тогда, когда гармония его созрела. То есть любовь это есть не что иное, как гармония. Вот как только человек созрел в гармонии, да, как только энергии гармонии, единения да, в душе у человека созрели, тогда только человек готов э к реализации и к активизации и реализации через себя энергии безусловной любви